Привет, ребята! Недавно я сидела в кафе, смотрела на листочки, и меня пустила гениальная идея — я хочу снять видео на тему «Это делал каждый». И с вас по-любому вы должны написать в комментах, что совпало именно у вас. И не забывайте, что когда вы пишете свои комментарии, у вас есть шанс попасть в мое следующее видео, как вот у этих ребятушек. Самая первая и самая типичная вещь, которую делал каждый, это ел всякую хрень в детстве. Это мог быть песок, порошок для стиральной машины. Да, представляете, даже такой идет. Козявки, помада, зубная паста и прочее, прочее, дичь. Ты не видела мою любимую красную помаду? Нет? Ты не видела зубную пасту? Ясненько. Ты не видела, там лежал список с новогодними подарками? э, -э. Жалко, то я хотела пойти сходить купить тебе что-нибудь. Подарки. Жалко, я не умею читать. Так бы узнала, что мама мне хочет купить. Когда мы маленькие, как правило, у нас нет с вами денег, но мы находим их. А именно срываем с деревьев листочки, и это служит для нас валютой. 10, 20, 30, 40. Мама, мама, помнишь, ты говорила, что мне не хватает зелени на куклу? Так вот, у меня есть... 100 рублей. Каждый листочек это 10. Теперь мы можем купить мне куклу? Самая невыполнимая миссия детства это достать жвачку или шоколадку незаметно в компании друзей. Ну вот, спалилась Даже сейчас, когда я уже выросла Я понимаю, что у меня осталась такая привычка И как бы я понимаю, что сейчас никто не будет тянуть руки И просить дай мне, дай мне и мне не придется говорить рука в говне Тем не менее, даже в кругу своих взрослых друзей Мне приходится так втихую Аккуратно, чтоб никто не видел, доставать жвачку и так себе ее так... Все на меня странно смотрят, но мне все равно. Просто такая вот тупая привычка стала. В детстве наши родители очень часто просят нас сходить в магазин за хлебушком. И когда я ходила в магазин за хлебушком, происходило следующее. Наташа, купи хлеб, пожалуйста. Только не смей жрать его, как в прошлый раз. Хлебушек. Мама просила не жрать. О, такой вкусный. Ланя, еще раз откушу. И больше не буду. Ой, доча хлебушек купила. Вот же гусеница прожорливая. Опять сожрала. Могу сказать, что после этого меня отправляли все реже в магазин за хлебом, потому что понимали, что все-таки такое мучное изделие до дома я не донесу целым. А следующая вещь, которую я делала, и вы тоже ее делали, была моей самой любимой. Я делала ее постоянно, практически два раза в неделю, а то и бывало больше. Что же это, спросите вы меня? Ответ узнаете в следующем скетче. Наташа, ты тут? Нет. Ладно, пойду поищу в другом месте. Интересно, где же Наташа прячется? А я вот принесла вкусных конфеток. Конфеты? Когда на улице было слишком жарко, нужно было как-то охлаждаться. И мы с вами делали следующее.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 Однако, когда мы играли с вами вот в такие вот водные игрушки, самое сложное было доказать, что ты действительно кого-то убил водичкой. Я попала больше. Ни разу такого не попало. Да нет. Я смотрите, я мокрая. Ты тоже мокрая. Обязательно напишите в комментарии, как вам это видео. Лично мне кажется, оно получилось забавным, милым и немножечко упорным. Я надеюсь, что смогла вас хотя бы немножечко заставить улыбнуться, может в каких-то моментах посмеяться. В любом случае, мне будет приятно, если вы поддержите меня лайком, подпишитесь на мой канал. С вами была я, Тилька, как всегда, собственно. Увидимся уже очень скоро. Пока-пока!